Это Большой Тренифир на телеканале Санкт-Петербург, в студии Дарин Шарова Николай Растворцев. Здравствуйте! Сегодня 14 января, накануне все отметили старый Новый год, но так или иначе, во время праздников мы не раз слышали фразу героя Леонида Куравлева «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть». Это действительно так. И этим утром мы решили узнать у финансового консультанта Елены Феоктистовой, так что же с ними все-таки делать? Вот если они у вас все-таки есть, где их хранить и каковы прогнозы на Новый финансовый год? Елена, доброе-доброе утро! Мы очень очень рады видеть вас в нашей студии. Доброе утро. Доброе утро, Елена. Ну что, следовать совету э, князь Милославского из известной комедии хранить сберегательной кассе»? Ну, сберегательная касса будет давать маленькую доходность. Если говорить о перспективах следующего года, то я рекомендую, конечно, разобраться в инвестиционных инструментах и uh -huh. открыть индивидуальный инвестиционный счет и вкладывать деньги в инвестиции. Потому что, напомню, еще с прошлого года мы теперь платим налоги с депозитов. То есть, если доход был выше произведения миллиона и ставки рефинансирования, то uh -huh. мы с разницей должны будем заплатить 13% до 1 декабря в этом году. Uh -huh. Поэтому депозиты и так показывают маленькие доходность. Так еще а тут еще налог. и налог. Поэтому и... лучше идти в инвестиции. Там, конечно, налоги тоже будут, но там uh -huh. и доходности больше. Но дилетанту идти в инвестиции, наверное, сложно. Как-то взять без финансового образования. Uh... Можно же прогореть, наверное, чем-то. Просто не uh -huh. знаю. Я согласна, что экспериментировать точно нельзя. Uh -huh. то есть каждый новичок должен все-таки определиться сперва с целями создать финансовый резерв и уже на свободные деньги идти инвестировать, потому что если человек берет кредит и потом только вкладывается куда-то, mm. это большой риск. Mm -hmm. Поэтому лучше создаем резерв, Определяемся с целями и на свободное инвестируем. И покупаем фонды ETF, и т.ф. С этим справится даже новичок. Угу. Угу. Какие прогнозы делают ваши коллеги на э, взлеты, падения рубля, доллара, евро? В какой валюте <как> вообще лучше сейчас? Э, будет колебаться, <как> я бы так сказала Совершенно верно. <как> <как> будет колебаться. И здесь самое главное, рассчитывать на себя и смотреть на свои цели. То есть, угу. знаете, как в известной поговорке, давайте надеяться на лучшее, но готовиться к лучшему. Я не угу. говорю о том, что все будет плохо или все будет прекрасно. Я говорю о том, что давайте в первую очередь смотреть на свои желания, на свои возможности и на свое финансовое состояние, для того, чтобы ваша личная жизнь и жизнь вашей семьи становилась каждым днем лучше и лучше. Это правда. А скажите, все, ну или по крайней мере очень многие, так или иначе, следят за инфляцией, может быть, ничего в этом не понимают, что оказывает на нее больше или меньше влияние, но так или иначе, слушают, высчитывают эти цифры, проценты. Есть ли какие-то прогнозы, вообще благодарны ли это дело делать прогнозы на, на инфляцию? Um... <clears throat> Но опять же, если человек живет своей жизнью, зарабатывает mm -hmm. не в сфере финансов и а инвестиций, то, наверное, вкладывать в это много времени неразумно, потому mm -hmm. что лучше это время тогда направить в свою профессию и увеличивать доход в основном месте работы. Mm -hmm. А бороться с инфляцией, опять же, можно с помощью инвестиционных инструментов, потому что бизнес никогда не будет работать себе в убыток. А покупая mm -hmm. акции и облигации, мы вкладываемся непосредственно в бизнес. Это как раз то, что вы говорили. ИТФ, да. э, это... Э... Да, это... как раз такая Эссенция э, диверсифицированного портфеля. То есть можно купить один пай uh -huh. и уже быть обладателем нескольких ну, акций нескольких компаний или uh -huh. облигаций нескольких компаний. Uh -huh. А с чего начать человеку, который, вот, может быть, решился попробовать? Вы сказали, что с этим справится даже новичок. Вот сейчас я уверена, что многие наши телезрители слушают вас в диверсификационный портфель вот это вот все. Вот если простым языком, вот просто что мне делать, Вот так в голове происходит у человека. Который у меня есть, куда отнести, куда положить. Если у вас это единственные деньги, то тогда давайте относить их в депозит, который позволяет, или даже, я бы сказала, накопительный счет, который позволяет вам в любой момент туда uh -huh. взять оттуда и внести туда. Uh -huh. Почему? Потому что финансовый резерв должен быть в первую очередь. Uh -huh. а потом мы должны подумать о финансовой защите. Я говорю о долгосрочном страховании жизни, потому что если что-то произойдет со здоровьем, опять же, я этот депозит опустошу, зачем лучше деньги взять от страховой компании? Uh -huh. И вот когда у нас уже все вот эти вопросы закрыты, и финансовый, финансовый резерв и финансовая защита, вот именно только свободные деньги мы направляем. Можно начать инвестировать с 3-5 тысяч рублей, создать инвестиционный портфель можно по книгам uh -huh. или же по бесплатным материалам, которых огромное количество гуляет в интернете. Единственное, что я бы всегда предостерегала телезрителей uh -huh. о том, что не ведитесь на эксперименты, не нужно гнаться за доходностью, старайтесь в первую очередь сохранить свои деньги. Uh -huh. Но вы сказали, что можно начать с 3-5 тысяч рублей, uh -huh. если вдруг у кого-то из наших телезрителей или лежит дома, что называется, по подушкой, 500 тысяч рублей. Вроде квартиру, машину какую-то такую, да, не купишь на эти деньги, сейчас все очень сильно подорожало, но вот 500 тысяч, на ваш взгляд. Куда такую сумму? Ну, или около 400-500-600. <сёк> это как раз очень хорошая сумма для того, чтобы вот проинвестировать. Можно, но только не нужно это единовременно вкладывать, uh -huh. нужно разбить это на какие-то этапы, там, предположим, раз в неделю или раз в месяц небольшими суммами. Таким образом вы размоете себе точку входа в инвестиционные инструменты. Но опять же, вы не должны к этим деньгам обращаться в ближайшие 3-5 лет. То есть вы, uh -huh. если направили деньги в инвестиции, uh -huh. вы должны понимать, что они там остаются. Почему? Потому что движение фондового рынка угадать нельзя. Uh -huh. Если я сказала о том, что и валюта будет колебаться, то фондовый рынок у нас, в принципе, ситуацию меняет каждую секунду. Uh -huh. ну, то есть это не это для гл... слабонервных историй, когда ты смотришь на экранчик и видишь, что что-то подросло, потом упало. Да, это вот для людей, у которых есть понимание того, что мне эти деньги срочно не нужны, у меня вот есть и резерв, у меня есть и то, и такие цели я так закрываю. А это вот мой капитал на безбедное будущее. Пускай он там лежит и накапливается. Угу. Для, детей, для людей, у которых есть деньги, крепкие нервы, крепкие нервы. Можно ли прогореть, прости, Дарья, э, вот но ну, все-таки с этими акциями? Я, можно прогореть, если вы будете экспериментировать. А, а, поясните максимально что такое экспериментировать? Когда человек, например, человек сейчас... начинает пытается угадывать рынок, то есть вкладывается в точечные инструменты, вкладывается угу. в акции некрупных компаний, то есть он не покупает акцию, предположим, самого зеленого банка угу. или самой синей нефтегазовой компании, угу. а приобретает акции каких-нибудь рогов и копыт. Uh -huh. И таким образом он в надежде на то, что вот он сейчас сорвет куш, или же он влезает в мошеннические схемы, где откровенная пирамида, что ты должен привлекать других людей для того, чтобы зарабатывать. Вот в этом случае человек точно прогорит. А если все-таки приобретать акции голубых фишек, это крупных компаний, uh -huh. и приобретать не точечно, а приобретать комплектов, вот фонды ИТФ как раз позволяют uh -huh. это сделать, тогда вероятность прогореть крайне, сводится к нулю. Вы сказали, что эти деньги э, лучше положить туда на 3-5 лет да. и и в течение этого времени вообще не пытаться к ним обращаться. Какой вот срок, как вам кажется, оптимален для того, чтобы деньги вот действительно там э, начали работать и действительно принесли какой-то доход, вот чтобы мы просто положили и забыли? Вот <как> Доходность вы, срок? в принципе, увидите практически сразу, потому угу. что цена меняется каждую секунду, сегодня вложила, через секунду там уже цена подросла, к концу дня она опять упала и так далее. А, почему именно 3-5 лет? Потому что когда у нас есть время, мы не можем угадать движение фондовой рынка, любой слух может повлиять на падение стоимости наших активов. Mm -hmm. Тем более мы живем в стране, которая инфовойна, к сожалению, душит. Мы... Mm -hmm очень сильно зависим от санкций. Uh -huh. И э, в этой связи, как, когда у нас есть время, мы понимаем о том, что вот у меня портфель просел, потому что очередные какие-то санкции приняли, но у меня есть возможность не вытаскивать деньги сегодня, а их вытащить через какое-то время. Я, соответственно, просто продолжаю жить своей жизнью, зарабатывать, а портфель постепенно отрастает. Вот, например, на, в 2020 году, в марте, у меня портфель упал на 200 тысяч рублей. Uh -huh. Но так как мне не нужны были эти деньги, я, конечно, порастраивалась, ну просил на 200 тысяч. Но к августу он уже вернулся на свои позиции, и уже в сентябре он даже отыграл их. То есть он mm -hmm. опять пошел в рост. Поэтому вы человек с железными нервами и профессиональным финансовым образованием. Вы, наверное, в этом так хорошо разбираетесь, что действительно можете к этому так спокойно относиться. Или мы благодарим вас за интервью. Сегодня мы, кстати, у зрителей спрашиваем. Старый Новый год а прошел буквально, ну, кстати, вы отмечали этот праздник? А, ну, я отмечаю, да. А елочка у вас еще сем... стоит? Нет, елку мы разобрали, а да. семейная традиция у нас есть мы делаем обычно годальные вареники с творогом и в каждый вареник там или монетку или конвертку. Ну, вы, вы семья финансист, конечно, тут чуть-чуть евро села, с, с доллара проживал, там копеечка попал. Во что это вкладывать? Очень, их очень приятно, конечно. И очень осторожно. Спасибо вам Спасибо большое Анна, за это яркое Спасибо. интервью. Нужный и полезный сегодня разговор.